У женщин есть немало тайн. И сейчас вы можете пополнить свою копилку мудрости еще на 7 секретов. Я приготовил для вас чек-лист «7 шагов достижения целей по-женски». В нем собраны самые интересные секреты достижения целей именно для женщин. Так как женщинам, чтобы исполнять свои мечты, нужно достичь особого состояния. И вы узнаете. С каких шагов нужно начинать женщине, как вам использовать ресурсы и где их брать. А еще поймете, какие принципы достижения целей работают только у женщин, а какие противопоказанные использовать. Скачивайте чек-лист прямо сейчас и начинайте достигать своих целей. С вами был Игорь Иванилов, тренер по целеполаганию номер один.